Эй! Нет. Нет. Hello. Эй! Hello. Здесь есть кто-нибудь? Музыка дазма оператор Марк Шарльбоа. Продюсер Ли Фолкнер. Я тоже рад тебя видеть. Автор сценария Джон Салливан. Режиссер Кейси Баскомб. Это ты? Райан, Райан милый, это ты? Нет, это воры. Обычный налет на квартиру. Только не волнуйся. Ты поздно пришел? Как прошел день? Разучивал новые трюки? Райан, тебе нельзя кофеин. Помнишь, что сказал врач? Ты потом не можешь заснуть. Я не поэтому не могу заснуть. Райан, положи на место. Боже, откуда она все знает? Потому что я твоя мама. Иди сюда, я хочу посмотреть на тебя. Я не извинился с утра. Райан? Мама! Мама! Извини, извини. Боже, мама! Ты... Как будто я вернулся с войны. Многие дети были бы счастливы, если бы их мамы так к ним относились. Да уж. Почему у нас выключатель не наверху лестницы, как в нормальных семьях? Так было, когда мы переехали сюда. А что такое? Это ненормально? Это дом-мастерская. Такой же, как и остальные. Ты ужасно выглядишь. Я? Ты давно в зеркало смотрелась? Все так плохо. Ты как будто нами не подорвалась. Который час? Oh, Твой me. отец убьет меня. Мы сегодня идем на вечеринку. To to Пойду умоюсь. Привет, малыш. Привет. У тебя есть минутка? Я хотел посоветоваться. У меня небольшая проблема. Конечно. Я не подслушивала, я просто любопытная. Папа, надо заменить лампочку в гостиной, ту, которая слева, когда заходишь в коридор. Там был такой звук, как будто муха туда залетела. Потом она загудела и замерцала. Райан, знаешь, может тебе взглянуть? Сынок, я хочу поговорить о твоей боязни темноты. Тебе не кажется, что ты уже большой для этого? Пойми, мне придется брать вторую суду, чтобы оплачивать все эти лампочки. Я починю ее завтра с утра, первым делом. Обещаю. Хорошо, хорошо. Я заменю ее сегодня до того, как мы уйдем. Хорошо. Договорились. Хорошо. С вами, молодой человек, трудно вести переговоры. Серьезно. Некоторые преступники, которых я допрашивал, дети по сравнению с тобой. Ну ладно. Папа, ты не против, если я заведу собаку? Например, сторожевую. Она бы пряталась у меня под кроватью. Я слышал, что собаки чувствуют страх. Собаки и лошади. Что? Постой, постой. Мы уже это обсуждали, ты же знаешь, у тебя аллергия. Почему ты снова вспомнил об этом? Я просто подумал, раз Дейлу можно водить к себе девушку. Ладно. Я понял. Понимаешь, сынок, технически он не нарушает правила. Правила действуют только, когда нас нет дома. Плюс... Это она. Не может быть. Не может быть. Да. В нашем доме? В нашем доме. Боже! Он так много говорит о ней, я даже не знал, существует ли она на самом деле. Какая она? Маленькая? Высокая? Как она пахнет? Как выглядит? У меня миллион вопросов. Подожди, я уже объяснил твоему брату, что мы не хотим создавать ему проблемы, поэтому. Какой же галстук выбрать? Так вот, как выглядит берлога неопознанного мальчика-подростка. Да. А в твоей комнате, наверное, по обсуду призы девочкам-болельщицам, мягкие игрушки, кукольные домики. И это тоже. Иногда мы с подругами устраиваем ночные посиделки, и почти всегда они заканчиваются боями подушками в неглиже. Здорово. Значит, ты играешь в группе? Да, к сожалению. И? И? Ты мне сыграешь? Знаешь... Мы сейчас на стадии образования, мы только придумываем название для группы. Мы пока еще не играем песни. По крайней мере, честно. Мой брат играл на пианино. Да? Да. Я отдала его ему. Лучше бы он играл в бейсбол с друзьями, а не занимался сидя дома. Однажды он вышел на улицу. Я слышал об этом. У него был сердечный приступ, да? Так нам сказали. Мне жаль. Такое случается. Я могу научить тебя, если хочешь. Даже не знаю давай ладно хорошо руки сюда мизинец сюда так а теперь сюда и сюда крепче готово почти. Вот так. Это основа всех гаражных групп. Так. Раз, два. Так. Держи крепче. Хорошо. Неплохо. Немного грима, хорошее освещение во время шоу, и фанаты с шампанским будут следовать за тобой тенью. Похоже, ты разбираешься в этом. Больше, чем ты. Боже, Райан, клянусь богом, если ты не испаришься через три секунды, я сверну тебе шею. Все в порядке. Мне все равно пора на работу. Если я пропущу свою смену в Донат Хоу, мне устроят откромешный. Некоторым из нас нужна настоящая работа. Мы не можем рассчитывать на талант и свои пальцы. Райан, когда мама с папой уйдут, тебе конец. Будь с ним поласковей. Я оставлю тебе свой номер, если он вдруг будет досаждать тебе. Может, взять его с собой? Точно? Пока. Красивый галстук, мистер Биллингс. Боже. Вы еще здесь? Боже. Что? Я не буду устраивать вечеринку. Не волнуйтесь. Надеюсь. У меня все равно нет времени, чтобы разослать приглашение. Из-за Райана вы сидите дома, как будто вы пленники. Когда вы в последний раз куда-то ходили? Месяц назад? Два? Может быть, три? Он просто ребенок. Я знаю, что он ребенок, но... Он достаточно взрослый, чтобы не бояться темноты. Что говорил врач? Он спит от силы час ночью. Естественно, ему мерещится всякий бред, если бы ты... Дэйл? Бред. Извини, это бред. Ладно, он болен, мама. Неудивительно, что он слегка тронутый. Доктор Рос говорит, что Райан на 100% верит в это. Да, я верю, что пришельцы вторглись в Роузвелл. Но это не значит, что это правда. Ладно, я просто не думаю, что это нормально. Вот и все. Это точно ненормально. Я это знаю. Эрик, скажи что-нибудь. Доктор Рос действительно сказал, что мы могли бы... Не смей этого говорить. Я не буду пичкать моего сына лекарствами никогда. А ты? Приглядывай за ним. Ладно, понял. Не буду подпускать его к помойке. Это не смешно. Твой брат более ответственный, чем ты. Ты не понимаешь, у тебя нет детей. На самом деле я хотел поговорить с вами об этом. Извините, я все понял. Меня уже нет. Уйди отсюда. Мама это видела? Нет, она не видела и не увидит. Что случилось? Ехал через дорогу и упал Рай, со скейта. Рай, у тебя не было ничего подобного уже. Может, тебя кто-то достает в школе? Я тоже проходил через это. Ты же знаешь, ты мне все можешь рассказать. Дейл, прошу тебя, умоляю, не рассказывай маме. Да слово, что не расскажешь маме и папе. Ладно, договорились, чувак. Я не расскажу маме с папой, обещаю. Эй, ты можешь поговорить со мной? Я же твой брат. не могу поверить. Наконец-то. Боже. Эй, не беспокойтесь. Ни о чем сегодня не беспокойтесь, все будет хорошо. О чем задумался, дорогой? Ты прекрасный, как обычно. Хорошо выглядишь, мама. Возможно, сегодня вечером твоего отца ждет большое повышение. Почему ты говоришь о себе в третьем лице? У нас еще один отец которого мы не знаем? Я хочу поговорить с тобой. Если выключится свет, запасные лампочки в шкафу в подвале. Фонарики на кухне в шкафу. Если сломается генератор, приборный щиток внизу. Если что, звоните доктору Россу. Он вам поможет. Папа! Я все слышу. Повторяю. Позвоните доктору Россу. Он вам поможет. Иди, заработай нам деньжат. Ладно. Мы очень любим вас. Да, и доверяем. Мы будем дома поздно, хорошо, Райан? Помнишь, о чем мы говорили, милый? В темноте нет ничего такого, чего нет при свете. Да. Ладно, детишки, идите, развлекайтесь. Хорошо. Пока, солнышко. Развлекайтесь. Ты не проверил, плита выключена. Дорогая, хватит нервничать. С ними все будет хорошо, да? С ними все будет замечательно. И знаешь, откуда я знаю, что плита выключена? Потому что ты сто лет ничего не готовил. Это не смешно. Ну, с чего начнем, а? Устроим Пожар? Или наводнение. We'll Ладно. Well, yeah. Ты yeah. на каком уровне? Да, вот так. Хорошо. Они унюхают? Нет. Все сто раз выветрится. Они и скоро придут. Не волнуйся. А можно вот. мне тоже? Что? Нет, тебе нельзя. Ты еще сопля зеленая. Боже. И не начинай. Хочешь мороженого или еще чего-нибудь? Да, краску для пульверизатора. Нет, краска стоит дороже, ты же знаешь. Я хочу твою комнату. Моя комната больше твоей. Ты же хочешь краску. В твоей комнате почти не бывает света. Да, а у тебя в комнате два больших окна, и соседи видят, как ты переодеваешься. Неправда. Правда, у Каллистеров даже есть фотки. извращенцев. Дейл! Не переживай, хорошо? Свет не погаснет, успокойся. А если выключится? У нас есть фонарики, чувак. Этого мало. Слушай, я тебе обещаю, свет не погаснет. А если погаснет? Тогда я был бы не слишком хорошим старшим братом. Боже. Я принесу тебе мороженое. Успокойся, хорошо? Ты же не оставишь меня здесь. Что? Что? Что бы сегодня ни случилось, ты ведь не оставишь меня здесь одного. Нет. Кроме того, у меня нет машины, ты же знаешь... Я слышу тебя. Ты в подвале. Помогите. Черт, Райан, ты меня до смерти напугал. Пойдем, там телевизор сошел с ума. Боже, успокойся. Пошли. Я иду. Не люблю, когда гаснет свет. Свет всегда то включается, то выключается во время грозы. Но потом он всегда зажигается, запомни. И постарайся не доставать меня сегодня, хорошо? Делай, что хочешь, только не доставай меня, чувак. Неудивительно, что ты боишься. Смотришь ужасы да, на ночь. Я не смотрел, он только начался. Да, конечно. Я то же самое говорил маме с папой, когда они меня застукали смотрящим порнуху. Ну да что с тобой? Тебе 12 лет. Ты прячешься под кровать. Ты спишь с 14 лампочками. Когда мне было 12, я уже подрабатывал няней. Я не ребенок, я знаю. Как скажешь, ты не ребенок? Но боишься, потому что смотришь всяких зомби по ящику. Мужчины так не поступают. И ты не боишься? Не боюсь, чего. Их. Их? Что значит их? Просто их. Ты о чем? О чудовище? Не знаю. Ладно. Если у тебя появятся еще какие-то странности, тогда я действительно испугаюсь. Темных сил? Темных сил? Райан, ты хоть понимаешь, насколько безумно это звучит? Мама и папа просто... Райан, не включай телевизор. Я не включаю. Хочешь стать как мяч? Съешь еще мороженого, и ты будешь отскакивать от стены. Хорошо, что мама с папой здесь нет. Кажется, дождь стихает. Не похоже. Чем больше молний, тем скорее кончится гроза. Иди и сядь. Просто мерцание, не бойся. Может, это успокоит тебя? Папа заплатил 500 баксов за эту штуку. Он называется усилитель. 500? Да. За такие бабки он должен возить тебя по городу и стирать твои вещи. Можно я возьму? Не знаю. В ней столько дорогих молекул. Ну, пожалуйста. Так, чертова, ладно. Боже. Что это было? Не знаю. Может, что-то упало из шкафа. В лучшем случае открылось окно. Будет лучше, если мы больше не будем смотреть телек. Мама говорила, что молния может войти в кабель, выйти через телевизор и сжечь глаза. Правда? Не знаю. Может быть. А ты как думаешь? Не знаю. Думаю, такое возможно. Это черт возьми. Может кто-то влезет в дом? Может, но это что-то другое. Не знаю, может это фундамент оседает. Мама с папой постоянно говорят об этом. Они не уверены, но, возможно, дома оседает. И я как-то видел фильм, и там были эти люди. Скажи, что я могу сделать, чтобы тебе стало легче? Тут пусто. Посмотри под кроватью. Хорошо. Под кроватью? Как скажешь. Что? Он схватил меня за руку. Шучу. Если ты не боишься нескольких игр и ботинок, тебе не о чем беспокоиться. Что, шкаф. Боже. Эй! Hello. Эй! Все в порядке. Ты считаешь меня психом? Нет. Нет, я не считаю тебя психом. Я думаю, что летний лагерь пошел бы тебе на пользу, но не переживай. Пошли. Порядок. В моей комнате постоянно кто-то есть. Проверь шкаф. Шкаф, да? Фигуры. Знаешь что, Райан? Общение с тобой опасно для моего здоровья. Райан. Райан. Дейл. Мне не нравится кое-что в моем шкафу. Постойка, ты был. Ты был. Я бы мог поклясться. Я слишком стар для всего этого. Это просто пальто в шкафу, да? Иногда да, иногда нет. Куда еще заглянуть? В этом доме полно мест, куда можно спрятаться, да? Пошли. Ну что, полегчало? Извини. За что? Я ничего не могу поделать. Просто... Ты знаешь, что такое гром? Бог играет в боулинг. Нет, это Бог играет на барабанах. Он играет в металлической группе, которая называется «Священная война». Прикольная группа, на. Улыбнись. Дэрил. Успокойся. Свет просто... Свет погас. Свет. Я знаю. Прошу тебя, успокойся. Включи свет. Хорошо. Я хочу к маме. Ее нет, Райан. Мама. Успокойся. Боже, Райан. Господи. Черт, Райан. Ты действуешь мне на нервы. С тобой ничего не случится. Я здесь. Я слышал. Ты слышал? Я слышал? Нет. Я что-то слышал. Я ничего не слышал, ясно? Ты ведешь себя как псих. Я не псих. Прекратись. Куда ты смотришь? Что ты увидел, Райан? Скажи мне, куда ты смотришь? Не знаю. Что? Райан, куда ты смотришь? Ночные видения. Начинается. Райан, ты меня до смерти пугаешь. Послушай, послушай, в темноте нет ничего такого, чего нет при свете. В темноте нет ничего такого, чего нет при свете. Ты всегда отвечаешь «да», когда мама с папой говорят тебе это. Послушай. Ладно, в темноте нет ничего такого, чего нет при свете. Я серьезно. Все хорошо? Ты в порядке? На секунду я подумал, что теряю тебя. Подожди. Нет, не уходи. Почему? Там горит свет. Там недостаточно света. Что такого есть в темноте, чего нет при свете? Темнота. Темнота это не существо. Она живая. Ладно, папа купил лампы и фонари как раз для такого случая. Он сказал, где они лежат, если случится что-то подобное. Я пойду и достану их. Так, держи фонарик и свети. Нет, не уходи, нет. Я сейчас вернусь. Ты внизу? Эй, Райан, здесь заперто? Райан! Я знаю, что ты там. Я слышу тебя. Райан. Райан. Райан, выпусти меня. Райан, что ты делаешь? Райан. Дверь заперта. Давай. Давай, давай, Рай. Что ты делаешь? Это не смешно, Рай. Открой дверь. Выпусти меня. Боже, Райан, Райан. Райан, открой дверь. Пожалуйста, прошу тебя. Выпусти меня. Открывай дверь. Райан, открой. меня. Все позади, Ты... Ладно. Ты в порядке? Я думал, тебя здесь убивают. Дай сюда. Так. А то еще убьешь кого-нибудь этой штукой. Прости меня. Здесь были лица повсюду. Я серьезно. Они были прямо здесь. Лица? Рай, лица? Посмотри на меня. Хочешь получить скейт обратно? Лезь за ним. Ты знаешь, что меня заперли там. Но ты, конечно же, не в курсе, да? Что? Нет. Очевидно, это сделал ты, так как нас здесь всего двое. Что ты видел? Ничего. Что это на тебе? Так я чувствую себя безопаснее. Неважно. важно. Черт. Если мы это сломали, мама с папой зададут нам. Давай позвоним маме с папой. И что мы им скажем? Что ты запер меня на чердаке, и что я чуть не сломал шею за тебя. Я же извинился, и я не запирал тебя на чердаке. Я бы не смог дотянуться до туда. Но ведь есть лестница, Рай, ладно? Есть лестница. Я не люблю лестницы. Через эти отверстия тебя могут схватить за ногу и с лестницы. И что они сделают? Съедят тебя. Съедят? Именно так они и поступают. Они едят тебя. Ты выглядишь как психбольной на футбольном матче. Ладно, что бы там тебе не дело, оно погибнет от передозы нервов. Я думаю, ты в безопасности. Пойдем поедим. Ты тоже видишь что-то в темноте? Да, конечно. Я вижу коробки, лампы и всякие страшные штуки. Ты знаешь, что один раз я видел апоссума. Ты когда-нибудь видел его? Довольно мерзкое зрелище. Их надо отстреливать из пистолета. Дейл, постой! Боже. Там на улице прямо сказка волшебника из страны Ос. Да. Хочешь сэндвич или оладьи? Это ветка за окном. Если не ветка, значит что-то еще. Боже. Сделай одолжение. Закрой глаза и досчитай до 40. Или посчитай овец. Сделай что-нибудь. Говорят, что в колледже только этим и питаются. Арахисовое масло и сэндвичи с майонезом. Один парень даже умер от цинги, так как ему не хватало фруктов и овощей. Алло. Вы проверили детей? Что? Кто это? Я просто пошутила, успокойся. Извини, просто у нас э, та еще ночка. У вас свет есть? У тебя измученный голос. Все в порядке? Да. Меня правда чуть не убил мой собственный брат. Он запер меня на чердаке. А в остальном все пока отлично. Похоже, нянька из себя никудышная. Что? Что? Не знаю, я не давал ему кофе. Боже, куда он делся? Секунду, ладно. Интересно, есть профсоюз нянек? Думаю, мне мало платят. Боже. Ну и гроза разыгралась. Да уж, зато к нам забегают посетители переждать грозу. Интересно, что будет, когда пончики кончатся? Я себя чувствую немного не в своей тарелке. Телефон просто. Дейл! Боже, что он там делает? Дейл! Райан, что происходит? Что происходит? Что Дейл? ты сделал? Дейл, он пытался порезать меня. Дейл, ты меня слышишь? Алло, ребята, ответьте мне. Дейл, с Райаном все в порядке. Райан, у тебя идет кровь. Я был там. Идет кровь. Он двигался, клянусь. Дейл, Райану нужен врач. Мне надоело это. Райан, может, тебе. Поверь мне! Он ножил сам собой. Сильный порез. Будь мужчиной. Больно. Это статуя. Хватит. Он... Райан, хватит. Хорошо? Нет. Дейл, прошу тебя. Просто скажи, чем ты так порезался? Только не говори, что упал со скейтборда, а? Ну? Это они. Ночные видения. Существа. Они могут причинить тебе вред, Дейл. Ты знаешь, иногда мне кажется, что существует два мира. Мир света и мир тьмы. Просто они включаются, когда нет солнца. Или чего-то еще. Мы больше не одни, Дейл. Мы просто не видим то, что скрывается там. Я не псих, Дейл. Райан, ты сделал это с собой, чтобы мы поверили тебе? Нет! Нет, Дейл, нет! Я не псих, я знаю. Я знаю, что живет у нас в доме. Я знаю, что живет в этом подвале. И я не псих, потому что я прав, я знаю. Успокойся. Хорошо. Ты не знаешь, каково это, Дейл. Я хочу, чтобы хоть кто-то поверил мне. Мне нужно, чтобы мне верили, Дейл. Прости. Рай, прости. Я не When должен был говорить это. Really я серьезно, прости меня. There's... Посмотри, телевизора нет, а я постоянно туплю. В подвале. Не объясняй. Просто уволь me. меня с должности брат. Позвони папе, он уладит всю бумажную работу. Меня как-то заперли в подвале. Что? Я не знаю, сколько мне было лет. Я был маленький. То есть я был младше. Я играл со своим супербоевым танком. И он упал вниз со ступенек. Я помню. Мама с папой рассказывали мне про это происшествие. Так вот из-за чего все это. Поэтому я боюсь темноты, Дейл. Она живая. Рай, иногда мне тоже снятся такие сны, что я не понимаю, где реальность, а где нет. Такое бывает. Нет, это не то, Дейл. И что, в нашем доме кто-то обитает? Нет, не в доме. В темноте. А что будет, когда сядут батарейки? Они не сядут. Обещаешь? Обещаю. Ты серьезно? У нас во дворе стоят фонари. Они питаются от генератора внизу, который рядом с автоматическим выключателем. Не ходи больше в подвал. Пожалуйста. Почему? Я уже закончил школу и никто ни разу не побил меня. Я что, похож на труса? Ты же веришь? Веришь? Да, Шон Тейт хорошо отделал тебя в шестом классе. Шон Тейт дрался нечестно. Он бросил в меня грязь, а потом побил меня. Что это было? Ничего. Дейл, не надо. Что это? Ничего. Пойдем к соседям. Мы не пойдем к соседям, Райт. Они уехали сегодня пятница, вечер. Ты же знаешь. Кроме того, мы не будем уходить из дома только потому, что нам слышится какой-то шум. Дейл, Дейл, что происходит? Дейл, oh боже. Дейл! Что? что случилось? Что происходит? Кто-то передвинул мебель. Мы пробовали здесь слишком долго. Это все наше воображение. Вот и все. на место? Нет, нет, нет. Нет. Ничего не двигалось. Дейл. Это просто наше воображение. Нет, надо позвонить маме с папой. Нет, телефон не работает, Рай. Нет, Боже. Боже. Могу поклясться, я что-то видел. Внизу в комнате мамы с папой. Да. Возможно, мне показалось, но. Я пойду проверю. Подожди. Бейсбольная бита. Осторожность не помешает. Поверь мне. Как скажешь? Но привидение, берегись. Подожди. Следы. Если кто-то был здесь, на полу должны были остаться следы, ведь они пришли с улицы. Дейл, а если они были здесь все время? За черт. Это ты поцарапал стену? Я ничего не делал. Это не я. Рай, этого здесь не было. И очевидно, это сделал ты. Я не такой высокий, Дейл. Папа только закончил красить эту комнату. Он очень разозлится. Слушай, я go пойду door, открою okay? дверь, okay? хорошо? Дейл, только. Эй, я сейчас вернусь, хорошо? Я уйду, и все будет хорошо. Оставайся здесь. Просто оставайся здесь. Я мигом. Хорошо? что происходит. 我是累了。 Дэйл, помоги. помоги! Помоги мне! Перестань, перестань! На день нет ничего такого, чего нет при свете. Эй, эй, это я, Дейл. Эй, Райан. Райан. Это я, Дейл. Посмотри на меня. Ты в порядке? Райан, ты в порядке? Рай. Эй. Рай. Здесь жарко. Ты видел это, Дейл? Нет. Я ничего не видел. Ночные видения, они были здесь. Я видел их, и ты тоже их видел. Тебе здесь спокойнее, да? Никто не сможет достать тебя, если ты укрыт. Забирайся с ногами. Зачем? Они не могут схватить тебя за ноги. Извини. О, боже. Папа, есть такие уродские галстуки, да? Особенно если посветить на них фонариком. Дейл, ты видел их? Okay. Да, я знаю. Я ничего не видел. Я ничего не видел, кроме темноты и молнии за последние четыре часа, ясно? Мы немного взволнованы сейчас. Мне не нравится эта комната. Знаешь, я видел какие-то странные вещи сегодня, но я не напуган. Потому что это всего лишь мое воображение. И у тебя это просто воображение. Хорошо? Не грузись. Клянусь богом вы страх заразен. Они бледные, как будто они никогда не были на пляже или просто на улице. Что? Они высокие, Дейл, худые и бледные. Как, как Дракула. Но иногда они черные, как ковбои. но в больших длинных черных плащах и в шляпах. Эти парни улыбаются, Дейл, обнажая зубы. Я никогда их не видел. Потому что не хотел. Послушай, Рай, мне тоже страшно, ясно? Я ненавижу грозу, ненавижу отсутствие освещения, но я борюсь с собой, ясно? Я стараюсь. Пожалуйста. Замолчи. Тихо. Что? Они знают, что мы здесь. Вот, вот здесь я так провожу каждую ночь. Они ходят вокруг ищут часть меня, которая не под кроватью или не укрыта. Я весь укрываюсь, Дейл, Весь. С ног до головы. И так каждую ночь. Кто это? Кто там? Это ночные видения. Это ветер. Просто ветер. Не разговаривай. Даже не дыши. А что, если мы спим? Что, если это всего лишь кошмар? Что, если... Нет. Когда что по ту сторону одеяла? Не разговаривай. Не надо. Я ухожу. Нет. Рай, я встану, и нам ничего не будет, ясно? Ничего не будет, обещаю. Нет, Дейл, мы оба видим нет, мы ничего не видим. Может, ты и видишь, но я нет. Я встану, и там ничего не будет, обещаю. Дейл, там будет кто-то, прошу тебя. Смотри, мы должны посмотреть. Им плевать, насколько ты смелый. Вы что, дверь не открываете? Вы напугали меня. Привет. Ужасная гроза, да? Да. Эй, а тебе повезло, что я тебя не ударил. Вообще-то, это тебе повезло. Шеф. Hey, Что that? это такое? Protection. Защита. Защита от чего? Monsters. От чудовищ. Monsters. От чудовищ? Mean, like от тех, которые прячутся под кроватью и в шкафу? Да. Yeah. Да. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Well, really Защита really – неплохая идея. Ты сам Wait, это сделал? Yeah. Да. Я еще сделал несколько ловушек. И в доме теперь несколько аварийных станций. На всякий случай. Всякое может быть. Правда? Возможно, ты мог бы помочь мне, потому что у меня были проблемы с чудовищами в моей комнате несколько лет назад. Правда? Yeah. Да. Покажешь, как работают эти штуки? О которых ты говорил? Yeah. Да, конечно. Great. Почему нет? Oh. Отлично. Пошли. Okay. Хорошо. Вот это да! Ты, наверное, думаешь, что я чокнутый. Что? Почему? Потому что я боюсь. Нет. Я думаю, что ты устал, а не чопнулся. Бояться, это очень даже нормально. А чего боишься ты? Я? Думаю, неудач. Нет, я не про взрослые заморочки. Как-то раз мы с младшим братом дурачились на старой конюшне, и на нас напали дикие собаки. Боже, это было ужасно. Все, что я помню, это зубы и глаза. У меня до сих пор остались шрамы. Вот чего я боюсь: собак, собак. Правда? Это глупо, да? Я не люблю бояться. А ты никогда не думал о том, что, возможно, твоя вера в этих существ дает им власть над тобой? И что палка о двух концах? Что если ты поверишь, что они не могут причинить тебе вред? Может, тогда ты перестанешь бояться? Может, страх – это ключ? Может, чем больше ты боишься, тем сильнее они становятся? Ты должен постараться перестать бояться. И может, тогда они уйдут. И ты единственный, кто может остановить их. Не знаю. Я думаю, ты один из самых смелых людей, что я встречала. Иметь с ними дело каждую ночь, в одиночку. Ты мой герой. Ты можешь остаться со мной, когда я усну? Обещаешь? Вот тебе крест. Тебе надо надеть пижаму. Привет. Привет. Что я пропустил? Немного. Он спит. Он такой милый мальчик. Да. Ты отлично с ним справилась. Извини, я подслушивал. Все в порядке. Итак, ты теперь думаешь, что у меня чокнутое семейство? У вас в семье есть маленький мальчик, который хочет верить в то, что вокруг него есть другой мир. И его старший брат сделает все ради того мальчика, даже выставит себя дураком перед девушкой. Это я уже сделал. Нет. Давай серьезно. Я видел сегодня кое-что. Это были необычные стуки и шорохи в доме. То, что я видел сегодня вечером, ненормально. Это трудно объяснить. Знаешь, все, чего хочет этот мальчик, это быть нормально. Подумай об этом. Он видит что-то, а все убеждают его в обратном. Каждый раз, когда он рассказывает об этом, ему говорят, что он ошибается, и что он не должен чувствовать то, что он чувствует. Скоро он перестанет рассказывать об этом и будет справляться своими методами. Ты прямо эксперт. Извини. Нет, ты... ты права. И... И я... Не знаю, даже не знаю, почему... Ты не виноват, поверь мне. Этим пропитано все наше общество. Переведу пример. «Алиса в стране чудес» – популярная сказка, основана на наркотических видениях. Считалка типа «Вышел месяц из тумана», «Сказки братьев Гримм», «Ведьмы и отравленные яблоки». Серьезно, даже укачивание ребенка заканчивается тем, что ребенка роняют на пол. Я уже не говорю о молитве, которую мы должны произносить перед сном, если я умру и не проснусь. Это все не слишком обнадеживает. У нас в семье была своя молитва, которая нам больше нравилась. Там говорилось, дорогой Господи, пожалуйста, защити нас от зверей и нечисти, вампиров, привидений и существ, которые обитают в ночи. Клевая молитва. Дейл, Дейл, помоги. Дейл. Райан. Райан, открой дверь. Помоги мне. Так, я пойду к генератору, хорошо? Давай. Он внизу. Нет, нет. Давай. Ну давай же. Я сейчас вернусь. is this? Эй. Эй. Ты в порядке? Да. Ты уверен? Все отлично. Пойдем, мы должны помочь Дейлу. Пошли. Боже мой, Рай! Рай, Рай! Боже, здесь повсюду жуки. Райан! Помоги, Райан! Хватит, хватит! В темноте нет ничего такого, чего нет при свете. Боже, Дейл! В темноте нет ничего такого, чего нет при свете. Ты знаешь, это Дейл. Ты можешь справиться с этим. Нет, нет. Дейл, Дейл, все будет Дейл. хорошо. мою колено. Все кончено. Да, все кончено. Мы победили. Мы сделали это. Это мама с папой. Да. Ты в порядке? Я очень беспокоилась за тебя. Тебе нужно еще что-нибудь? Нет. Все в порядке. Хорошо. Спасибо. Так чем вы тут занимались? Да так, просто бесились. Тебе не кажется, что ты староват для этого? Папа, он просто приглядывал за мной. Вот и все. А как ты? Пережил отсутствие освещения? Все было хорошо. Ты ни с кем не хочешь поговорить? Нет, все в порядке. Знаете, когда я упал, он прибежал вниз через секунд, наверное, пять. Хотя Света не было. Это было сильно. Когда ты поправишься, ты будешь наказан. Что? Тебе нельзя приводить сюда девушек, если нас нет дома. я не приглашал ее, она сама пришла. Ну, конечно. Конечно. Вот что я получаю за то, что разбил коленку. Фантастика. Когда поправишься? Отдыхай, чемпион. Поговорим об этом завтра, хорошо? Буду ждать с нетерпением. Спокойной ночи. Ложитесь спать. Hey. Okay. У нас все будет хорошо, да? Да. Yeah, да, все будет замечательно. Okay. Обещаешь? Обещаю. Хорошо, потому что тогда я не уволю тебя с должности старшего брата. Спасибо, что дал второй шанс. Да. Эй, Рай. Да? Можешь оставить свет? Дэйл, темноте нет, ничего такого, чего нет при свете. Ты же знаешь...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 speaking.